большая команда людей но э, наплыв количество обращений такое что мы физически при всем желании не можем справляться с натиском э, потерпевших людей от банковского беспредела плюс еще уголовные дела э, там связаны с предпринимательскими вопросами с бухгалтерским учетом в общем просто завал то есть количество специалистов, которые могут обслуживать людей, консультировать, помогать им, гораздо медленнее появляется, чем количество потерпевших. И в связи с этим мы немного хотим отфильтровать количество людей, чтобы... Ну и как это сделать? Это сделать можно только повышением цены, чтобы увеличить качество, потому что... Чем мы больше распыляемся, тем чем большему количеству людей хотим помочь, тем мы становимся менее эффективными. Но, и поэтому то есть, было принято решение, об этом уже указывалось в последнем, вернее, в крайнем вебинаре, о том, что мы будем повышать цены. И давайте перейдем к этому вопросу. Проматываем вниз. Вниз, вниз, вниз. Вот. <coughs> и видим, что виды пакетов документов и цены. До повышения цены осталось 9 дней, дней, 1 час, 14 минут, 30 секунд. То есть полный пакет документов будет стоить 38 тысяч рублей. То есть повышен будет на 8000 рублей, полный пакет документов. Маленькие пакеты документов по переписке с банков подымутся на 3000 рублей, то есть с 15 до 18. Это все произойдет 10 октября, то есть с 9 на 10 октября, то есть через 9 дней.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 Которые до сих пор не оплатили рассрочку. Неважно по каким причинам. По хорошим там причинам. По плохим. Сами так захотели. Не хотят шевелиться. Зажидели. Нас кинули там на деньги. Это все ваша участь. Но с 10 октября. Те кто не погасил рассрочку. У них. Увеличится сумма рассрочки ровно на ту сумму, которую он приобретал пакет. То есть купил в рассрочку за 15 тысяч, внес 5 тысяч рублей. 3-4 месяца прошло, до сих пор не внес ни одного платежа. Все, повышаем остаток рассрочки на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 Решать вам. Благодарю всех за внимание. До 10 октября у вас есть время, чтобы предпринять какие-то меры, купить более дешевые пакеты документов, заплатить рассрочку. После 10 октября будут все ведомости подняты, кто что оплачивал, соответственно, будут чаты перетрясены будут заново созданы чаты, и отфильтрованы люди те кто как бы обещал и свои обещания не сдержал там не рассчитался то с теми мы прекращаем работу ну потому что ну какой смысл нормальный человек любой среднестатистический человек используя эти знания он начинает зарабатывать денег больше чем он получает на работе то есть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 О том, что мы платим бонусы, да потому что по-другому никак. Люди не хотят безвозмездно работать. Вот почему вы безвозмездно задаете некоторые вопросы, да, вы. Ну, есть люди, которые задают вопросы, почему документы нельзя давать там безоплатно. Ну, я бы объяснил, да, что законы коны мироздания все равно все урегулируют. За все нужно платить. Но опять же, вот я вам говорю, Распространяйте ссылки на сайт Правовед Сибирь. Никто из вас не делает это безоплатно. Все хотят получать за это вознаграждение. Вам же кушать что-то надо. Вот, пожалуйста, люди получают бонусы партнерские по 24 тысячи, по 15 тысяч, по 7500, 500, по 5 тысяч, по полторы тысячи, 6 тысяч, 3750. Пожалуйста, люди получают бонусы. 20 тысяч рублей. Но они делают работу определенно, И любая работа, любой труд, ваше э, время потрачено должно бы оплачиваться. И то, что это оплачивается в рублях РФ, в долларах, там, в евро, там, я не знаю, там картошкой, морковкой, это не, вообще не имеет значения. Вы должны понять одну главную истину. Что...